Приготовьте это сочное и ароматное блюдо на ближайший ужин, традиционно, подобно блюдо готовили в Сербии, украшая им праздничный стол, прекрасное сочетание ингредиентов покорит вас с первой ложки. Перед вами простой рецепт приготовления фасоли с копчеными ребрышками, для приготовления этого блюда можно использовать разную фасоль, я выбрал черную фасоль, стоит отметить, для того, чтобы сэкономить собственное время, Заранее замочите фасоль на 4 часа в воде, только после этого приступайте к приготовлению, готовое блюдо прекрасно сочетается с картофельным или рисовым гарниром, также прекрасно подойдет салат из свежих овощей, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца Замочите фасоль в воде на 4 часа Ребрышки порежьте на куски Слейте воду с замоченной фасоли, добавьте порезанные ребрышки и 1 литр воды, варим 1 час. Пока варится фасоль, займемся овощами, перец и луковицу заверните в фольгу, отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку, 30 минут. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Тем временем обжарьте одну мелко порезанную луковицу на растительном масле. Добавьте порезанный зубчик чеснока, нарезанный красный жгучий перец, чуть петрушки и половина чайной ложки паприки. Все тщательно перемешайте. Теперь добавьте томаты, тушим 5 минут. Вынимаем из духовки перец и луковицу, нарезаем их кубиками. С фасоли слейте жидкость в отдельную емкость, добавьте заправку и нарезанные перец и луковицу. Соль по вкусу, все перемешиваем. Переложите эти фасоль с другими ингредиентами в форму для запекания. Сверху залейте жидкостью, в которой варилась фасоль, залить ровень. Запекаем в духовке 30 минут, температура 220 градусов. Готовую фасоль настаиваем 10 минут. На сковороде обжарьте мелко порезанный чеснок, 2 зубчика. Добавьте половину чайной ложки паприки и перемешайте. Готовую фасоль полейте маслом с чесноком и паприкой, присыпьте зеленью, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! А теперь ингредиенты. Фасоль черная, 200 грамм. ребра свиньи 200 грамм. Копченые. Лук репчатый, 2 штуки. Чеснок, 3 зубчика. Перец болгарский, 1 штука. Красный. Перец красный жгучий, 1 по вкусу. Паприка. 2 чайных ложки, масло растительное, 80 миллилитров, петрушка, 1 штука, пучок, томаты, 400 грамм, в собственном соку, соль, 1 по вкусу, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.